потенциальные инвесторы и специалисты в сфере авиасообщений и логистики не перестают интересоваться идеей создания в Дагобилсе аэропорта с индустриальным и научным парком. На этой неделе Даугопилскую думу посетил предприниматель Субхам Чакраварти, который специализируется на поставках ингредиентов для фармакологии из Индии в страны Европы. Его интерес к использованию местного воздушного узла и созданию склада в очередной раз показал, насколько перспективной может быть идея аэропорта с уклоном на грузоперевозки. В ходе встречи у председателя городской думы Игоря Прилатова, на которой также присутствовал советник по вопросам инвестиций и развития бизнеса Игорь Алексеев, обсуждалась не только тема развития аэропорта, но и всего города в целом. Субхам Чакравартий ранее бывал в Даугупилсе и теперь отметил то, что за последние годы Даугупилс действительно изменился в лучшую сторону. Ему было бы интересно сотрудничать с городом для осуществления своей предпринимательской деятельности, поставок компонентов для фармакологии в Россию, Беларусь и другие страны. Он также отметил, что актуальный кризис из-за COVID-19 отлично показал то, насколько важное место в мировой экономике занимают цепи поставок, в том числе связанные с аэропортами разного назначения. Латвия Латвия, если смотреть глобально, это отличное стратегическое место для логистики. И то, что Даугупил взялся за столь серьезный проект, это более чем похвально. Цепи поставок и их стабильность являются сейчас всемирной проблемой из-за пандемии. Поэтому в настоящий момент специалисты, работающие в этой области, должны находить новые гибкие решения, чтобы выйти из сложившихся трудностей. И это точно не проблема одного-двух лет. Я считаю, что есть бизнесы, которые не умрут. Один из них – это логистика цепи поставок, потому что все время нужно что-то переправлять из одной точки в другую. А следом за этим – медицина и все, что с ней связано. Если объединить обе этих сферы, то получается весьма неплохая стабильная комбинация. Это то, что будет актуально сегодня, завтра и еще долгое время. Проект Даугупилского аэропорта не стоит на месте. Самоправление уже получило государственное софинансирование в размере 250 тысяч евро на разработку технической документации. Остальную сумму покрывает городская дума. Конкурс завершился, и проектировщик вскоре приступит к своей задаче. Согласно договору, это нужно сделать до конца следующего года. В рамках проекта предусматривается не только аэропорт, но и индустриальный и научный парк. Для создания сопутствующей Инфраструктуры можно будет претендовать на финансирование ЕС. Сейчас существует несколько возможных сценариев развития Даугупилского аэропорта, в том числе с акцентом на грузоперевозки. Однако в любом случае интерес инвесторов подтверждает важность первых шагов, которые нужно сделать как самоуправлению, так и государству, включившему идею аэропорта в латвийский национальный план развития на 2021-2027 год. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугупилской городской думы.